Инженер папа, но, В сети. он постоянно лайкает, отвечает вигукером Ну, например, на Виверсе упоминает в своих трансляциях, лайфах о Чунгуке. Это специально. Или он без него жить не может, или еще чего-то. проверяем версию. Действительно упоминает. И карта старается это делать. Карта об этом говорит. Эта карта она также относится к трансформации, наблюдению за чем-либо или за кем-либо, намерений каких-то слов, донести какие-то мысли и так далее. Вот. А также это может быть персонаж, он лично. И вот мы спросили, смотрите, специально он это делает или нет. Такие карты вышли. Я скажу, здесь есть смысл по этой карте выразить, открыться. Карты вышли, открыться. Во всех трех картах прояснить ситуацию. Неясно здесь. Вот если бы делать расклад, например, и спрашивать, какие отношения у человека, здесь можно было бы сказать, что кризис какой-то. И вот я скажу, а мы-то задали конкретный вопрос, специально ли Тихион упоминает Чунгука. И да, специально. То есть он желает заявить всему миру о том, что он реально общается с Чунгуком. Предоставляется возможность вот для общения, заявить, предоставить. Вот эта карта обновления. То есть он думает, прежде чем что-то делать, он думает, потому что карты все мысли вышли, слов, мыслей, конкретных действий. Он думает, обдумывает и преподносит это, потому что карта улучшения. И вот подумал, решил озвучить. И карта законченного проекта. То есть вы не смотрите, что смотрит вдаль и идет к чему-то новому или желает идти к переменам или к чему-то новому. Это карта конкретных действий. Специально, конечно, все делаю. Разве это плохо? Заявляют, вот карта вышла чувств. Это карта все отношения. Вот эти карты. Три карты вышли отношения. Реально заявляют о своих отношениях. Что это плохо, что ли? Проверили эту версию. В соцсетях обсуждается тема по поводу парных колец. Вигукеры, чегукеры. Достаем карты. У кого реально есть парные кольца. Вигукеры, чегукеры. Так, у вигукеров достаем. Так, вегукеры. Так, и потом поправлю. Так, и Чегукеры. Чемен и Ченгук. Есть ли у них парные кольца? Нет, у них парных колец. Так, так. А у Вигуков есть парные кольца? Это прям вот вышла карта. Смотрите, девятка монет, карта счастья, успеха, удачи. Есть? И две девятки вышло, да, есть. Сто подтверждают карты. У вигукеров есть парные кольца. Вот смотрите карты. Так что Чигукеры, Чунгука и э, Чемина нет парных колец. Вигукеры, у э, Тихиона и Чунгука есть парные кольца. Так, версию проверили. А, проверяем. Ты в сторис. Две фотографии – Видео и фотографии. Фотографии в стиле Вигуков и видео. Да, на протяжении какого-то времени, прошло время, и все распереживали, что это за фотография от Тихена. И тут тебе такое коротенькое видео, все у него хорошо. Станем карту. С добрым утром. Вот была фотография. Что он имел в виду? Ну, поприветствовала. С добрым утром, смотрите. Вот. поприветствовал С добрым утром. Эта фотография, но ну, она давно сделана, потому что там и время отличалось, много было сомнений. Это фо фотография старая. А десятка жезлов вышла. Да, фотография старая, кстати. Если вы думаете, что он сделал эту фотографию вот именно в момент, когда выложил это фото, на самом деле нет. Фотография, видите, десятка жезлов говорит о том, что фотография старая. И выложил коротенькое видео, узнаем, как у него дела. Просто достанем одну карту. Ой, да у него все замечательно, тройка чаш. Парень веселится, две тройки, и вышла карта Ирофант. Вот именно вот это коротенькое видео, это участие в какой-то деятельности. Карта выражения, вообще тройки карты выражения. Вот предоставить нам информацию о том, что у него все замечательно, он занимается делами, все традиционно, все по плану, карты планов, он счастлив. У него все хорошо, занимается делами. Карта организации чего-либо. Карты сами за себя говорят. У него все хорошо. Вот эта карта очень действительно связана с какими-то поездками. Планы а, куда-то поехать, скажем. Так рассмотрели эту версию. Идем дальше. Коротенькое видео, фото и сразу пояснение. Таро достаем карту. он 멜로디 아, 리드 리드 근데 그 성환이가 불른 라인 있잖아 네. 그거를 되게 많이 인용해서 하면 예쁠 것 같아 맞아요. Продюсер, который работал над рождественским кавером Т в Инстаграме, в Сторис, от него был намек Июнь, июнь А что в июне по поводу Т? По поводу Тыхиона. Ой, так она. прям... Так, вот вышла карта, мы хотим прояснить ситуацию. А что в июне, да? А вот какое-то совместное сотрудничество с на Прям вышло. Здесь, я бы сказала, три человека какие-то, да? В июне, в июне. А что в июне-то? Так, достанем карту, что в июне. Так, а в июне... Вот постоянно выходит пятерка мечей, потому что у него явно преодоление каких-то моментов, таких, знаете, вот прояснение какой-то ситуации. Вот карта постоянно она выходит, когда что-то проясняется, прояснение какой-то ситуации. И карт много вышло, поездки. Так, в июне-в июне, что же в июне? Много карт вышло, сдвиг. Здесь общение с иностранцем. И если была какая-то задержка, то вот сдвинется по этой карте вот с мертвой точки. Здесь вот карты вышли, вот здесь тройка, да, вот она, это от обдумывания чего-то, потому что вот обдумывание, обсуждение чего-то и до конкретных реальных действий. Что все может быть? Ждем. И